ну, как и на кого он будет действовать, будем смотреть дальше. Так, представители знака Зодиака Рак, давайте посмотрим, как для вас будет развиваться события в апреле месяце. Ну, начало месяца, третье число, Меркурий переходит в знак Зодиака Телец. Для вас это один дом, связан с коллективами и с дружеским окружением. Меркурий в Тельце немножко притормаживает наше. Общение замедляет восприятие информации, но зато делает ее более точной. Поэтому это хорошее время для укрепления взаимоотношений с интересующим вас коллективом. Одновременно Меркурий образует квадрат точный к Плутону. И это указание на то, что могут произойти какие-то очень важные решения. Решения связаны с чем? Так, 11, 10, так, ну, восьмой том, понятно. Здесь, скорее всего, будут какие-то принятые решения в кредитной сфере. Возможно, это коснется ресурсов других людей. И также некой личной, очень серьезной трансформации. Знаете, может произойти у вас, может быть, какой-то там инсайт. Далее, 6 числа. 6 произойдет полнолуние в знаке зодиака весы. В принципе, весы для вас это 1, 2, 3, 4, 4 дом. А, ну, может быть какие-то события, обновления в доме семьи. А, ну, семья, недвижимость могут произойти, а может быть, будет достаточно и... Для вас это незаметно, поскольку стихия воздуха, она с вами мало коррелирует. По поводу 7-8 и 23-24 апреля значит, Марс, который находится в вашем первом доме, будет делать интересный аспект, хороший, положительный, к Меркурию. Значит, благоприятные дни для того, чтобы разрешить некие очень важные вопросы, которые уже давно назрели, или может быть ситуация, что в начале месяца эти вопросы возникнут, а вот конец месяца, 23 до 24 появится шанс их разрулить, решить, благодаря вашей личной активности. И вообще очень хороший аспект для того, чтобы с кем-то подружиться. Вот знаете, найдете нужные слова, или помириться, найдете подходящие какие-то моменты, ну, вот, знаете, периоды, когда вот все служится так, как должно быть. Что еще, да, также здесь накануне будет еще и секстиль от Нептуна к Венере, и это очень хороший период, вот, считайте, пятое, шестое, 7, 8, для того, чтобы, например, с кем-то помириться, с кем-то встретиться, с кем-то обсудить какие-то приятные моменты, приятные планы построить на будущее. Ну, вы будете знаете, в таком хорошем, очень эмоциональном состоянии И вы, и ваше окружение 11 числа Венера перейдет в знак зодиака Близнецы Близнецы для вас это 12 дом ну, 12 дом это что-то что скрытое, это то, что мы не афишируем Это возможность побыть наедине и получить от этого удовольствие Какие-то приятные мечты, планы и ну, в худшем случае это может быть желание э, ну, просто разнообразить свою личную жизнь без каких-либо обязательств. Ну, в лучшем это что-то творить, полезное делать. Тем более, что 11 числа в Венера сразу же образует тригон, плутону, ну прям в таком очень интересном будете вы энергетическом состоянии находиться, это благоприятный будет день для личных интимных встреч, ну и также для кого это будет актуально получение некого материального вознаграждения из скрытых источников. Теперь 10-11 и 29-30. Запомните эти дни. Меркурий будет образовывать точный квадрат Клилит лилит. Значит, лилит для вас это сфера финансов. Не обольщайтесь, не переоценивайте свои финансовые возможности. Воздержитесь от лишних материальных трат. И здесь не должно быть каких-то необдуманных обещаний, не продуманных Очень будет плохо чувствоваться реальная картина, Относительно того, что вы будете обещать. Трудно будет выполнить обещанное. Поскольку Лилит она искушает. Теперь 13-14 Венера образует квадрат. Квадрат к Сатурну. значит Сатурн для вас это зона 9 дома. Это неблагоприятное время для любого взаимодействия с людьми из Таликана. Возможные финансовые затраты, некая, некая печаль, эмоциональная отстраненность, неблагоприятное время для финансовых отношений и для личных знакомств. 19-25 будет формироваться очень интересный аспект. Секстиль у, к Сатурну, к узлам. Он будет смягчать вот этот вот квадрат, который сейчас покажу Плутону. И, значит, чем он будет вам в помощь? Я думаю, что вот как раз что-то по дальним дорогам, по дальним странам, вот какая-то ситуация с переездами, с людьми издалека, с чем-то удаленным, она может сыграть с вами какую-то добрую, добрую, если не шутку, но какую-то добрую, добрую помощь сделать для вас чтобы что-то разрешить, разрешить по Плутону. Может быть, кто-то из вас получит какой-то очень выгодный контракт, наладит какие-то очень выгодные связи, получит чье то покровительство. Но, знаете, как будто что-то получится, то, чего вы очень сильно хотели. Также учитываем, что 20 числа произойдет несколько важных событий. Это и солнечное затмение, и новолуние и э, переход солнца в знак зодиака телец начнутся дни рождения у представителей знака зодиака телец и одновременно с 20 числа у нас открывается коридор задмени который продлится до 5 мая значит это будет очень ответственный период на который я сделаю отдельный прогноз каждому знаку мы посмотрим более подробно. Ну и тем более, что 21 числа у нас еще и Меркурий становится ретроградным, чем обращает наше внимание назад. Знаете, как будто бы время останавливается заставляет нас, прежде чем идти вперед, закончить что-то старое, закрыть свои старые хвостики. И для этого будет предоставляться очень важные интересные возможности. Входите в этот период уже без каких-либо старых долгов. Почистите немножко свое пространство. Надеюсь, что для вас этот месяц будет благоприятным. Для тех, кого интересует эзотерическая часть, смотрим дальше. Ну, я спросила, с чем будет связано самое главное событие для представителей знака Зодиака Рак. Вот у меня первая выпала башня. Башня в Ленорман – это какие-то новые возможности. Часто башня касается работы, чего-то официального. Затем у меня выпало клевер, то есть новая, новая работа, может быть, новые возможности. И все это дело закрылось крестом. То есть по кресту, по судьбе будут какие-то очень важные новые возможности, связанные с вашей карьерой или, ну, и также вашим статусом. Ну, посмотрим, расскажете потом. Ну, а сейчас заканчиваем. Кому было интересно, ставьте ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь и до встречи в следующих прогнозах.